Сама процедура отбеливания в нашей стране крайне популярна. Если люди не доходят до профессионального отбеливания в стоматологической клинике, то они обязательно хоть раз в жизни покупали какие-нибудь отбеливающие полоски, отбеливающие зубные пасты и пытались сами добиться того желаемого оттенка зубов, который они хотят. В нашей клинике легкое дыхание» мы используем отбеливающую систему ЗУМ производства Discus Dental США. Отбеливание системы ЗУМ никоим образом не приводит к нарушению твердых тканей зуба, а, напротив, даже укрепляет эмаль на микроуровне. Производители внутри геля для отбеливания используют аморфный фосфат кальция. Попадая на поверхность зуба, аморфный фосфат кальция гидролизируется и превращается в кристаллы апатитов на поверхности эмали. То есть фактически мы в процессе отбеливания восстанавливаем эмаль. Микроповреждения, микрошероховатости, микропоры. Твердость эмали после проведения отбеливания системы ЗУМ увеличивается на 25%. То есть получается, что это не вредно для зубов, а даже, в общем и полезно. Пациент, который приходит на процедуру клинического отбеливания, в среднем проводит в нашей клинике около двух часов. Здравствуйте. Здравствуйте, Ксения. Проходите, пожалуйста, присаживайтесь. Ну что, готовы? Готовы. Приступим? Начнем, да. Страшно? Страшно, очень страшно. Результат порадует. Это того стоит. Процедура отбеливания показана пациентам, у которых имеются теплые оттенки зубов, теплая цветовая гамма. Это процентов 70 населения. Это очень благоприятные пациенты. Результат практически всегда превосходит их ожидания. Ксения во рту у вас получается три разных оттенка. То есть клыки у нас по природе самые желтые, а три 3,5. Цвет зубов на верхней челюсти достаточно светлый. А И зубки внизу у нас с вами А2. Многие очень хотят отбелить зубы, но боятся, потому что будет больно. Нет. На внутреннюю поверхность зубов, которые мы будем отбеливать, наносим защитный гель, релив Он содержит 5% нитрат калия и уменьшает... Болезненные ощущения во время процедуры. Единственное, какие неприятные моменты во время процедуры отбеливания может испытать пациент – это легкое покалывание и легкие прострелы в области зубов. Но это кратковременно и в течение двух суток это все пройдет. Если соблюдать технику безопасности проведения процедуры, когда нет, потому что опасно когда? Когда мы что-то проглатываем, когда что-то попадает на слизистую. Во время процедуры мы изолируем полностью всю слизистую оболочку полости рта от воздействия отбеливающего геля. Так, Ксения, зафиксировали челюсть. В этом положении мы будем находиться в течение 45 минут процедуры отбеливания. Удобно? Mm -hmm. Все, я начинаю жесткую изоляцию. Я очень аккуратненько по краю десны выдавливаю жидкий кафердам. Жанна берет светополимеризационную лампу и отсвечивает его, в результате чего он твердит. Вот именно поэтому нельзя разговаривать. Наша защитная система ⁇ Говко зафиксирована на... Слизистой оболочки. И если человек будет говорить, то система сдвинется и возможно проникновение отбеливающего геля на слизистую оболочку. Поскольку концентрация достаточно высокая, это 25% перекси мы можем вызвать повреждение слизистой оболочки, что крайне нежелательно. Обязательно перекрываем режущие края нижних зубов для того, чтобы закрыть возможные зоны чувствительности. Все тонкие места закрываем. Жанна, полимеризуем. Самое долгое в этой процедуре – это подготовка. Для полноценной процедуры отбеливания требуется три цикла по 15 минут. Отбеливающий материал наносится на переднюю поверхность зубов. Внутри наносить не требуется. Отбеливающий агент проникает через эмаль в дентин. В процессе активации лампой с длиной волны 400 нанометров у нас происходит выделение активного кислорода, который приводит к окислению пигментов внутри дентина, за счет чего, собственно говоря, и достигается эффект отбеливания. Для того, чтобы вам было более комфортно во время процедуры, мы даем вам бумагу и карандашик, чтобы вы могли записать любые волнующие вас вопросы, если они, конечно, возникнут в процессе отбеливания. Готовы? Mm -hmm. Начинаем! Первый 15-минутный цикл пошел. По истечении 15-минутного цикла звучит звуковой сигнал, лампа отключается, мы убираем гель и, не смывая, наносим новый. После этого опять активируем лампу, и так три раза. Ксения, хотите, для большего комфорта, мы выключим вам верхний свет? Чтобы создать наиболее комфортные условия для пациента, мы выключаем свет и включаем расслабляющую музыку. Многие пациенты даже засыпают во время проведения процедуры. После процедуры отбеливания пациент уходит с осветлёнными зубами на 3-8 тонов. Сейчас посмотрим, что у нас получилось. Так, это что было? Это что? Клык был от 3,5, стало 2. Да, здорово. Центральные зубы были А1, стали... Даже светлее b 1 у меня просто нету в более светлого тона. Нижние зубки были А2, и стали они у нас с вами А1. Да, потрясающе. На несколько тонов мы добились осветления с вами. Количество тонов зависит от индивидуальных особенностей организма, от структуры дентина и от количества пигмента, который насыщает ткани зуба. Никто не может предугадать, насколько светлее будет ваша улыбка, но результат получите в любом случае, и он вам понравится. Обалденно. Это потрясающе! Я прям даже не ожидал. <смех> обалдеть теперь я счастливый обладатель цвета зубов о которых я так давно мечтала После процедуры отбеливания пациент должен наносить гель утром и вечером для снятия чувствительности, использовать пасты зубные для снятия чувствительности и придерживаться так называемой прозрачной диеты. То есть все, что может вернуть нам красящий пигмент, мы должны исключить хотя бы на двое суток. Мои опыты, мировая статистика показывают, что у 90% пациентов, прошедших процедуру отбеливания по системе ЗУМ, эффект держится до года. У 62% отбелившихся по системе ЗУМ эффект держится до 3 лет, и у 36% эффект сохраняется до 7 лет. Стабильность и долгосрочность результата после отбеливания по системе ЗОН зависит от индивидуальных привычек пациента – курит он, не курит, много ли красящих веществ он принимает в своей обычной жизни с пищей и напитками, и также, естественно, от индивидуальных особенностей организма. Если вы все таки курите, любите кофе и крепкий чай, то, наверное, через год надо будет повторить данную процедуру. Но даже если ваши зубы через год будут не такими белоснежными, как сегодня после процедуры отбеливания, то все равно они будут гораздо светлее, чем то, с чем вы пришли к нам изначально в клинику.